Едет мужик с тещей в машине, а останавливает их гаишник. Гаишник, ваши документы, мужик, вот, пожалуйста. А страховочка есть у вас? Мужик, да, конечно, есть. Показывает ему полис. Гаишник снова. Ну-ка, вдохните-ка в трубочку. Мужик так дыхнул, все нормально. Гаишник, что делать-то? Ага. А аптечка у вас есть? Мужик, да, конечно, вот она, посмотрите. А содержимое в аптечке. Мужик так открывает. Там да, все есть, все нормально. Гащик думает, что же делать-то? Отпускать надо. Тут язвый тёща выглядывает из окошка и кричит. Чего? Обосрался, мент! Гащик так поворачивается. А вот это вот уже оскорбление при исполнении. Мужик выглядывает из машины и говорит, «А вот ее справочка!» Из психбольницы. Спасибо большое за поддержку и комментарии. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее.